Крым висит над головой, естественно. То есть все мы рады, все мы э, счастливы, что он вошел в состав. Но чего с ним делать, на самом деле неизвестно. Потому что по всем договорам, даже нашим договорам, даже действующим договорам между Россией и Украиной, как вы знаете, договор о дружбе есть, по-моему, 2003, 2003 года, никто его не денонсировал. По нему, по действующему договору, Крым входит в состав Украины. И по мнению всех прочих, так сказать, государств мира, Крым тоже не наш. И, собственно говоря, что с этим делать дальше, никто, никто толком не говорит. Опять же, возьмем эти, ну когда, когда еще говорить, когда еще приводить реальные какие-то э, мысли, идеи, как не во время кампании президентской, самой главной. Что говорят нам наши, опять же, оппозиционеры. Все как в одну дуду. Явлинский. Надо провести правильный референдум, и чтобы на референдуме жители еще раз решили. Собчак. Да, Крым сейчас украинский. Надо провести правильный референдум. Достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся одного государства на территории другого государства. Даже если предположить... Такую нелепость, что Крым это территория Украины. Так вот, э, с этой точки зрения, я считаю, что вполне возможно соглашение между Россией и Украиной. Но, э, насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского военно-морского флота. Это всегда была база российского флота. Интересно, понимаете, куда Крым девать, если Ксения Собчак станет президентом? Что значит девать? Вы понимаете, только, что людей вы говорите? Куда девать? Людей а реально интересно. в том-то и да. дело. Это 2 миллиона 300, 300 да. Это... Живые люди. Их ой, нельзя куда-то деть, понимаете? И они проголосовали они должны... за то, чтобы стать частью России. Это было фальшивое голосование, потому что реальное голосование не может быть с одним вопросом. Вы знаете, пьете ли вы коньяк по утрам? Это не вопрос для референдума. А должен быть в, в, в Крыму должен быть проведен реальный международный референдум с наблюдателями. Опять-таки возьмем Навального, которого не пустили в компанию, который тоже уже на этом высказывался. Крым, говорит, не бутерброд, но вопрос сложный. Но надо, опять-таки, подготовить правильный референдум и его хорошо провести. Когда вы задаете сложный вопрос, на него нельзя дать простого ответа. И в этом, то это заключается, не то, не другое. В этом заключается трагедия Крыма, которая сейчас непонятно чья территория. Но, но я могу сказать, что путь решения проблемы в Крыма должен начинаться с нормального референдума, который там нужно провести. Заладили как попугаи, вашему. Провести правильный референдум. Надо их попросить. В этом случае, с моей точки зрения, чтобы они проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире. Какой правильный референдум, друзья мои? О чем вообще вы говорите? По украинским законам отделение э, любой куска страны, кстати, и по нашим, законам, возможно только на общестрановом референдуме. То есть а В случае с э, Крымом это должен быть референдум по всей Украине. Львов, там, Чернигов, все вот эти вот должны тоже проголосовать за отделение Крыма. А в самом Крыму можно хоть, хоть каждый месяц проводить по референдуму. Хоть звать туда всех представителей ООН на этот референдум. Это же ничего не изменит. И все на самом деле это знают. Нет, души -то. Но плетут пургу, пургу несут. Давайте проведем еще. Проблема-то не решится никак. А у Мас... У нас представление о России, как об агрессоре, в итоге. В итоге, с самим Крымом у нас там туда Сбербанк зайти не может, потому что боится санкций. Туда вообще никто не может зайти. Туда посещать его, на самом деле, люди тоже опасаются. Потому что там черт его знает, что будет со своим загранпаспортом и так далее. то есть, И все это, на самом деле, как бы навсегда. И так оно все будет и висеть. А плюс еще одна проблема о которой тоже никто на самом деле не говорит. А вот я бы на самом деле, а я бы очень поинтересовался. А что нам вообще делать с Украиной? Во-первых, под боком огромная страна. 40, друзья мои, 40 миллионов человек. И что? Как бы бывший братский народ. Мы считаем, что сейчас народ не братский. Что они все негодяи. Мы у них отобрали, поэтому мы считаем их негодяями. Логично, логично. Пусть так. Ну а, а, а дальше-то что? Что, опять-таки, вот время президентской кампании. Это время мыслить на перспективу вперед. Что будет дальше? Может, даже на десятилетие. Как нам вообще с ними мириться? Вообще, мириться надо с Украиной или нет? Ну как вы считаете? С украинцами, с Украиной надо мириться. Или так вот вот все время так вот стоять, в такой позе, вот такой позе друг на друга. И чтобы ненависть такая, ненависть такая, нас росла, росла. Пусть ярость благородная, как это, вздымает, как волна. Вы этого хотите? Я при этом не хочу. Ну, нужны идеи тогда. А что, что делать-то? Пойти, иначе взять Киев танками. Даже вот, допустим, Мы пошли и взяли Киев танками. Я сомневаюсь, что это удастся, друзья мои, сомневаюсь. Честно, все-таки это. Знаете, проблемы могут быть. да, ну, допустим, даже взяли. И что? Чисто вот логически рассуждаю, даже вот не э, без привлечения там гуманизма, что не надо лить кровь, а вот прагматично рассуждаю. Будет ли, так сказать, отношения лучше, если мы кого-то захватим и под автоматом принудим, так сказать, к счастью и братству? Я думаю, что нет. А что тогда делать? Как тогда быть, друзья мои? Опять же, есть вообще на это тему хоть какие-то идеи. Даже вот у нашего этого главного, который как бы над теле парит такой, Орел наш Дон Рэба, товарища Путина, есть ли какие-то идеи? Я не вижу ни одной идеи. Типа, отсидеться, переждать, и, само собой, как-то рассосется. Вот его идея. Ну извините, а если не рассосется, тогда что никакой никакой вообще э, выхода никакого не видно из ситуации, а я вот, например, вот честно говоря, смотрю вокруг вот это вот э, Югославия бывшая Сербы и Хорваты как все говорят сторонние наблюдатели, в принципе один и тот же народ вообще один и язык у них который сербский который хорватский реально даже это не то что русский и украинский это вообще в принципе один язык, один, только пишется по-разному. И разные вероисповедания, как у нас сейчас с, с, с Украиной. То есть Это вообще одни и те же люди, по сути, по сути. Но ненависть, которая есть между сербами и хорватами, она поражает всех сторонних наблюдателей. То есть буквально, буквально люди искренне совершенно друг друга ненавидят. Хотя живут бок о бок. Готовы в глотку вцепиться. Масса претензий предъявить друг друга. Это для нас было дико. Еще каких-то 5-10 лет назад. Потому что мы с украинцами никогда так не жили. И я честно говоря, я и не хочу так жить. Я не хочу, чтобы мы были как сербы с хорватами, с Украиной. Какого черта? Я этого не хочу. Не знаю, вы, может, хотите? Я нет. Я хочу, чтобы как-то проблема была решена. Мне вот это вот ну, так, это чувство ненависти, оно то может быть, нравится, бодрит, то, кого то ненавидит ближнего своего. Но мне, мне это не нравится. Или когда люди относятся рук хорошо, по-братски, да, да, вот такое слово, оно всем не нравится, все говорят, нет, это не братья, это братьев народов не бывает. У нас теперь понятно, мы заявили, что у нас нет братских народов, и тут же нашли себе еще один братский народ, это сирийцы. За них там сейчас уже наши люди там в песках погибают. Вот у нас очередные братья неожиданно возник, откуда не возьмись. Ну, значит, сирийцев не знаю, вот с украинцами мне ссориться не хочется. Но что с ними делать? Никто ничего не не предлагает вообще. А Я хочу правильных идей. И знаете, у меня есть одна идея. Вот опять же, недавно была встреча, показывали по телевизору этого нашего главного кандидата с Миллером, с главой Газпрома, с там за огромным столом вдвоем, какой-то там очередной юбилей Газпрома, что-то они там значит, между собой обсуждают, и Миллер со своей улыбочкой, которую мне сегодня хочет назвать гаденькой, вот с этой как бы гадненькой улыбочкой Милиноч рассказывает Путину, что вот наш Газпром, он теперь э, там типа, по-моему, самая богатая, самая богатая или самая дорогостоящая сырьевая компания в мире, что мы его вот, достигли огромных успехов, все кругом трепещут, и э, вот такие вот у нас значит, показатели, Путин слушает и тоже довольно кивает. И мы смотрим, типа и умиляемся, Надо как хорошо, какая хорошая компания Газпром, а вот. И, честно говоря, вот у меня такая возникла идея, именно прорывная. Я думаю, а что нам, если, вот, если бы Россия как страна предложила бы Украине ну, вот, взамен этого Крыма, конечно компенсации, и вообще, чтобы это не ссориться. Половину Газпрома. Вот просто так. Половину Газпрома. Ну, он половину всего не передаст, потому что там уже эти частные акции. Ну, половину госпакета. В России же там 51%. Он 25 отдать Украине. Просто так. Мне не жалко, дорогая. Ешь. Маяковского прекрасность стихотворения. Я люблю зверей. Увидишь собачонку. Я люблю зверей. Увидишь собачонку, тут у волос, наверное, сплошная пляж. Из себя и готов достать печенку. Мне не жалко друг. Ешь. Отдать половину этого самого госпакета Газпрома. Чтобы решить эти проблемы, наконец, дурацкие. Вы сказали, что за кровь платить нельзя. А я говорю, что только за кровь и надо платить. За кровь надо платить много. И отдать. А что, вам жалко половина Газпрома? Мне нет. Если за это у нас отношения улучшится и с Крымом лишится вопрос, наконец-то, мне не жалко. Отдать им в госсобственность, просто передать. И пусть сделать им, что хотят. Могут приватизировать для граждан Украины, там докуски разрезать. Могут кому-то другому продать. Могут себе оставить и получать там, это, дивиденды. Они ж небось тогда это, Миллера это сбросит, опять-таки хорошо. Доел его рожа, честно говоря. Ну, то есть плюсы сплошны. А чтобы, так сказать, хорошо пошло, чтобы, вот, чтобы они морду не воротили, так сказать, от него. Я бы еще в догонку бы предложил бы и половину Роснефти. Вот так вот. Лучшее, что у нас есть. Половина Газпрома, половина Роснефти. Берите, вашу мать. Берите. Я не шучу. Это было бы нормальный выход. А взамен мы что просим? Всего ничего. Признайте наконец-то эту самую передачу Крыма. Раз. Возобновить работу канала, потому что там уже у нас на самом деле мы все искрываем, скрываем. Все там типа хорошие минуты при плохой игре, но а, там реально уже пол Крыма без воды уже приходит в полное уже запустение. Там вода нужна срочно. А вот, ну и может быть еще решите вопрос с этим э, Донбассом. Не плане, чтобы отдать нам? Я, мне вот Донбасс не нужен. А чтобы, ну, федерализовать, как вот это по соглашением, территории с своим правом управления, в составе Украины, естественно. Все это закрепить, пожать руки, и все. И хватит уже. Вон все зафиксировать, и снять с себя это клеймо агрессора, помириться с людьми, наконец. Вообще как-то начать жить нормально. Вы скажете дико. Вы скажете, ай-яй-яй. Он разбазаривает наше народное добро. А я скажу, что это было бы очень по-русски. Именно вот потому, что это вот наш шаг. Потому что Россия это щедрая душа. Не надо из себя изображать эти вот. И когда еще в 2009 году, когда были эти первые газовые войны, не так было противно на это смотреть, когда вот эти все вопли шли. А, платите нам эти самые денежки. А, пусть они замерзают, а пусть это сам газ наш, а почему эти хохлы берут наш газ? Это все начинается, вот это вот все вымаживание, все это вот почитать, ведь, ну, это не наш стиль. Мы не можем себя изобразить тех, кем мы не являемся. Вот это вот все это выцыганивание. Решить надо проблему раз и навсегда. Если надо чем-то поступиться для этого, так давайте поступимся. Но был бы реальный прорыв. Давайте про это подумать. Я думаю, сейчас начнутся там разговоры, что нет, зачем так дорого, этот 25% Газпрома, это же очень много, куда там столько в Украине? давайте им предложим там 5 миллиардов, 10 миллиардов. А я скажу, не надо мелочиться. Вот это тоже, вот этот всем, вот этот вот весь этот, как бы сказать-то предкорректно, такой ближневосточный подход, он вот ну, не наш. Надо сразу класть уже увесистый кусок. Тем более у украинцев там, через год выборы президента, это их там, как они, рады, думают, вот, рады их. Вы обсудили бы, согласны они брать это или не согласны. Было бы что обсуждать. Это было бы реальный кусок. А вот эта вот, вся эта, вот, бойня, она уже честно надоела. Надоела это все. Нужны решительные действия. Пока с вами был я, Алексей Рощин.